всем привет хотелось сказать продолжаем но мы ничего не продолжаем а начинаем и начинаем как вы видите ну я не думаю что у меня будет блин длинный цикл но начинаем пробовать создать какую-то игру короче я по аналогии с предыдущими Обзорами там двух движков. Один был Go.Dot или Go.Dot, а второй тоже какой-то был, я не помню. Вот по аналогии я э, запущу туториал. И по туториалу пройдемся и создадим какую-то ну, игру, что ли. Э, ну Это у нас Корона, Корона Engine. Написано, пишут, что легкое обучение и Корона Framework Работает на всех платформах. Не знаю, на всех или не на всех, но под Ubuntu вот так вот нельзя скачать и установить. Можно только под Mac и под Windows. Что еще тут интересного? Вот, вот это интересно. Основан на Lua. И говорят, ну как бы он, да, типа бесплатен. Ну на самом деле я скачал, установил, вроде бы все бесплатно. А, Что тут? Короче, об этом вы почитайте лучше на сайте. А, он, как вы видите, русскоязычный, но сами уроки, вот введение, создаем приложение и все такое. Это уже на английском. А, также вон есть какие-то гиды. А ну-ка, основа, сборка, монетизация. Ну, здесь все на английском. Ну, я не думаю, что будет большой труд это все, во всем этом разобраться. Говорят, вот здесь прям писали, что на основе корона, ну или так или иначе, корону, короче, использовали, даже в таких играх, как Angry Birds и все такое. Ну, не корону, а луа. Наверное, это говорили про луа. Ну да, язык луа, скриптовый язык, он используется много где. Очень много где. Так, короче, что я сделал? Я скачал эту корону из ДК. Кстати, за... а что еще хотел сказать? Мне как бы об этой короне написал один, ну я не знаю, подписчик он или не подписчик, но ну, пользователь, пользователь, человек и попросил как бы, даже не попросил, просто спросил, буду ли я делать обзор? Ну, это давненько было. Вот, я сказал, сделаю. Короче, он мне бросил еще ссылки на сообщество ВКонтакте, вроде бы в Телеграме, ну и ссылку на этот сайт. Вот Эти ссылки будут внизу под видео. Поэтому, ну там, наверное, форум он бросал, я точно не помню, очень мало времени. Вот, я его попросил, он мне бросил ссылки на эти сообщества. Там Телеграм был, ВКонтакте, вот этот сайт, может что-то еще. Короче, все эти ссылки, что он мне бросил, я думаю, если вы заинтересуетесь этой короной, то там, в Телеграме, либо ВКонтакте, вам как бы люди помогут. Вот, люди помогут. Так, ну и писать я буду все, как говорится, на одном кадре. Потому что здесь вот это... Вы видите я пишу об студии здесь нету паузы поставить можно остановить запись потом э, новую запись начать э, вот так вот а потом это все монтировать короче буду на одном кадре что я уже сделал это я скачал э, Visual Studio код ну редактор да? по тому что как бы собственного редактора здесь нет ну типа пишут он и не надо и все такое. Короче, установил Visual Studio Code. Там вроде какие-то даже плагины есть. Я не, не ставил. Под, под, вот здесь. Потому что фиг его знает. Я второй раз на самом деле вижу эту Visual Studio Code. Первый раз, когда я под Linux пробовал на .NET что-то написать. Ну и, а, ну и второй раз. И вот скачал корону SDK. Запускается вот такой симулятор. Что-то вроде еще... А, вот. Вот. Корона симулятор. Собственно говоря, вот здесь будем создавать... Вот это я вчера для теста создал проект. Но я его не запускал. Я посмотрел, что он создался. Вот он. Это не он. Это устройство. Эмулятор. Короче, приступим. Итак, что нам надо? Нам надо э введение. Добро пожаловать Добро пожаловать Вот. Ну введения мы не будем читать Тут пишут, что э, Можно на любой платформе Даже на устройствах э, TV э, Apple TV, Fire TV, Android TV э, Windows, Mac Можно размещать приложения В маркетах всяких Ну много всего написано Конечно же Нам это пока не надо Итак Давайте начнем, да, создание первого приложения. Ну что ж, перейдем к туториалу. К туториалу. Что тут написано? Написано, вот, редакторы, которые, ну, я так понимаю, рекомендуют. И я вот здесь увидел Visual Studio Code и увидел Corona Tools. Что за Corona Tools? Не знаю, не ставил, не настраивал и не знаю, буду ли... Ставить или настраивать Так Открыть Вижу Studio Code Ну, можем, давайте, наверное, сейчас и откроем Ч Ух ты, блин, давайте Инсталлинг Yes, reload to activate Ну, типа И че? Ну, наверное, оно поставилось И, наверное, все хорошо Так, ладно Создавайте игры вместе с короной Конечно же создадим Короче, короче, короче Вот, вот, вот, вот Переходим к уроку да? Так, и наше Первое приложение Будет вот что-то вот типа такого Какой-то шарик И что-то надо будет делать Так, что нам надо сделать Нам нужно сделать для этого проекта нужны три картиночки. А как их скачать? А, вот, source файл. И что? А, вон они. Показать в папке. Так, распакуем. Extract all. Ладно, ладно, давайте дальше. Так, это все хорошо. А где на Create Project? Подождите-ка. А, вот же написано откройте а, корона симулятор я его открыл вот он. дальше нажмите новый проект а, понятное дело и давайте вот такое имя прям и зададим баллон Tap, а, типа по шарику будем нажимать да а, так давайте new project в путь я выберу выберу выберу выберу вот здесь я создал папочку у себя нет, не тут, вот вот тут. Корона. Так, имя, имя Белонтаб. Как они говорили оставить Blank Template Options? Вот оставили. Фон Present. Это мы выбираем, на чем, ну как бы на каком устройстве, для какого устройства это делаем. Соответственно, выберем телефон, да? вот у нас ширина экрана и высота Что тут дальше ну и оставьте все по умолчанию хорошо нажимаем ok блин ну вот это очень некрасиво смотрите ну я так понимаю там еще половина этого телефона где-то внизу давайте а вот Вил. давайте ну да смотрите разрешение какое то я хочу на htc презентати он не влазит как так не влазит как же так а? надо поменьше поменьше 960 не влазит блин а, а кастом а если кастом а какие раз есть есть а Ну-ка, давайте как... Бэкграун uh, uh, uh, uh, uh. 360 на 570, да, получается? Это uh, получается сколько? Там uh, 400 на 600 или сколько? Ладно, короче, пусть будет так пока. Build uh, Android. И чё чё это все такое? Target 100 а, а, э, Блин, да нету. Live build? Не, мне не надо live. Ладно, давайте Google Play build. Ага, она создала, короче, проект и уже его собирает. Ну сейчас посмотрим, как оно с нуля все заработает. Если заработает то, конечно же, будет интересно. Так, ладно, что у нас тут написано дальше? Говорит, нам надо а, три картиночки. Хорошо, корона поддерживает PNG и JPEG-формат. Есть. Это хорошо. Избегайте прогрессии каких-то JPEG-файлов. А, а, ну, хорошо, будем избегать. А, так, теперь давайте я, наверное, скопирую вот эти три... Ух ты, блин, тут еще mainloar. Вот это я так понимаю весь проект. Ладно. Я скопирую куда-то. Что, прям сюда можно и скопировать, да? Вот, кстати, есть конфиг Lua и Main Lua. Давайте откроем это все. Это все в нашем Visual Studio Code. Дел, корона, баллон, Есть, открыли. PNG. Эти PNG что-то не видно. А, не есть, есть. Это были просто какие-то левые, да, PNG. А, так, где у нас MainLua? Вот он наш MainLua. Наш код. А кода как такового-то и нету. Ладно. Что у нас тут с игрой? Где ты? дан Relunch. Сейчас запустится наша игра, которая нету, да, по умолчанию. Так, что у нас еще за настройки? Повернуть. Ну, кто не работал с этим, тот, конечно, не работал. Я тут ничего не скажу. Ну, это похоже, как... Э, это, в принципе, разработка под Android и под э, iOS. Есть симулятор. И мы на симуляторе видим все, что мы пишем, да, там. Создаем приложение и видим. Можем поворачивать, разворачивать, можем устанавливать... Как, под каким устройством мы хотим видеть, ну для того, чтобы видеть, что кнопочки не, не куда-то не уезжают по краям и все такое. Так, ладно, ну как такового приложения нету, понятное дело. Функция main у нас, точнее mainload. Здесь никакого кода нету. Хорошо, что нам надо? Первое. Ну давайте вот так вот. Такое напишу. Сейчас, сейчас. А что если открыть вот здесь, посмотреть, много ли там написано? Нет, тут написано немного. Тогда я вот так вот буду делать. Это, я так понимаю, мы сейчас загрузим вот таким вот способом. Загрузим картиночку. Хорошо, как нам это все собрать? Белон. Корона Project был модифицирован. Перезапустить. Пере... О, смотрите, как, блин, круто. Прикольно, прикольно. Тогда, я думаю, имеет смысл э, изменить э, размер нашего нашего вот этого якобы телефона э, на, на вот такие вот значения. 360-570. Но там не 300, там, наверное, 400. 600. Не, какая-то ерунда. А если, а если реланч сделать? Как я пойму, что он был реланчным билд, а, Android. билд. Ну, собирать каждый раз не надо так как это скриптовый язык то изменения мы видим практически сразу же вот вот ну да ладно идем что у нас Ну, начало неплохое да? казалось бы казалось бы я не знаю правда как сейчас там с android студии под ios ну попроще работать симулятором сразу там... а раньше как бы много чего было вот не очевидно и и вот так вот сходу за пять минут, ну сложно было создать какое-то приложение и сразу его увидеть. Вот за пять минут, как вот здесь. Вот здесь, блин, вот буквально со старта уже подгрузили картиночку. Но почему-то, почему-то, я вроде размеры изменил, но оно что-то пропорционально вот так вот, вот так вот. Не знаю. Если опять я вот так вот сделаю, это не то. 480 на 800. Нет, не надо нам такое. 320 на 400. Не, оно что-то пропорционально прям от, от этого. Ну да ладно. Так, первое слово говорит, ну в нижнем регистре, Что это какая-то перемена. Ну, короче, я это разбирать не буду. Я думаю, вы уже более-менее знакомы с каким-нибудь языком программирования. Поэтому здесь каких-то сложностей не должно быть. Давайте разберем вот этот код. Что здесь делается? Да? Объявляем локальную переменную. Какого типа она будет? Ну, это нужно смотреть документацию, то есть читать SDK. Что-то возвращает вот, вот это Это я так понимаю глобальный объект Дисплей И он что-то там возвращает Вот дальше Ну объект наверное вот этой Картинки что ли Дальше что нам надо сделать Нам надо я так понимаю Отцентрировать То есть x и y x и y Короче по центру это все сделать Давайте попробуем это сделать А вот кстати, да. Корона Симулятор Консоль. Здесь мы видим, что мы видим. Ну, логи, которые нам, в принципе, должны помочь. Платформа, да, указана. Какая проект загружен и все такое. Ну, я так понимаю, сюда можно, ну, как дебажиться, да? Скорее всего, дебажиться это, это так, блин, где? Это вот здесь какие-то print f типа писать и все. Так, реланч. О, все нормально, я же не доделал. Все отлично. Смотрите, несколько минут, и у нас уже в принципе неплохое приложение. Когда-то давно, когда э, только по, по появились вот эти вот всякие play, APP Market или Android Market, как и ну, Гугловский, когда-то давненько было такое приложение, которое стоило денег, но оно ничего не делало. Типа я могу себе это позволить. Люди покупали, конечно же, ну там показывали, да, оно стоило денег. Ну ничего, просто надпись, типа, я могу себе это позволить, ну где-то так. Вот как бы, ну подобное приложение мы уже создали, как бы, ну без надписи, но м -м, можно уже впаривать, я не знаю, долларов за 300, ну хотя нет, 200, 200. И все, кто будет видеть вот такое приложение, будут понимать, что человек может себе позволить заплатить 200 долларов за вот такое приложение. Ну, такая типа шутка. Короче, мы отцентрировали, да, что произошло. А что произошло? Загрузили картинку. Ну и, это я так понимаю, разместили по центру эту картинку. Да, я понял. Она вот здесь, вот такой кусочек был, по тому что, скорее всего, что вот где-то, ну, короче, этот x, y где-то вот здесь был. И оно в целом, в целом, в целом, в целом не влазило. Ну, точнее, <как> выходила за края экрана. Дальше, что у нас здесь? Нам нужно еще загрузить платформу. Платформа, это, как мы видим, будет у нас шарик и будет вот такая платформа. Ну, давайте загрузим платформу. Блин, на самом деле тут какой-то просто копипаст идет. Грузим платформу. А -а -а. Это все, вот эти картиночки у нас лежат прямо здесь в корне. Поэтому, поэтому, поэтому, поэтому. Смотрите, загрузили платформу. Есть. Платформа.y. Uh, Это что? Мы узнаем ширину. Что-то я не понял. Да, ширину узнаем. Ладно. Так. Э -э, в центр экрана поменял. Но, если вы не знаете этих координат, да, то... Так, корона установит. Центр координат. Эк, э, экрана, как X, ground X, ground Y. Ну, ладно, думаю, потом разберемся. Короче, что... Ну, я здесь что смутился, потому что вот мы взяли, у экрана получили его э, ширину и минус 25. Получается, мы изменили э, ширину этой картиночки. А давайте минус минус 100 а, блин, не, все правильно все правильно, вот это, это позиция, да, мы взяли высоту экрана а, все правильно и на минус 25 все, все то я сам чуть не понял дальше, дальше, то есть мы загрузили платформу, есть платформа Ширина ее 300 типа, а высота 50. Есть. Дальше. Что нам сделать нужно дальше? Нам нужно дальше загрузить шарик. А, ну так как это все по НГшке, то конечно же все проще. Да? Как бы и фон есть, и все остается. Грузим шарик и помещаем его в центре экрана. Вот так вот. Дальше. Давайте перезапустим. Вот наш шарик. Довольно быстро работает. Но это как? Это вот здесь у меня быстро работает. Не знаю, как у вас. Как бы здесь ноут не, не самый слабенький, поэтому, ну, мне по, по крайней мере, по скорости э, отображения результата ну, нравится, да, и видишь сразу. <к nào> так, дальше. Мы добавили шарик в центр экрана. Что у нас тут? У нас тут ну 20 строчек кода. Давайте вот этот даже уберем. И вообще получим 12 строчек кода. Все очень-очень легко пока. Ну, на самом деле, я могу сказать, что э, вот эти, да, туториалы, ну, начало, да, но практически, ну, во многих э, подобных движках оно несложно. Вся сложность все равно заключается потом. Надо написать логику, надо это раскидать между файлами, надо прописать как-то ну, взаимодействие объекта и т.д. и т.п. И, короче, это на самом деле... Ну, ничего Легкого в нашей жизни нету, поэтому Ну, я вкратце Почитал отзывы, то в принципе Пишу, что очень неплохой Движок Для создания вот таких вот простеньких А может и не простеньких игр Но ну, мы сейчас дойдем, да? Так Что он нам говорит? Мы создали Картинку, загрузили И нам нужно Беллон Альфа Что за Альфа? Я так понимаю Это, это Типа прозрачность Типа это, наш Шарик сделать немного прозрачным Ну давайте сделаем И что? Он стал прозрачным Давайте поставим 0,2 О, да, действительно, смотрите, прозрачный Все круто Есть прозрачный. Ну, пока неплохо. Дальше. Теперь время э, приступить к физике. Корона включает э, Box 2D Physic Engine. Что за Box 2D? Э, да, есть какой-то физический движок. Кстати, можно было бы как-нибудь и о нем поговорить. Так, давайте глянем. Э, download. Что за Download? Хостит, я так понимаю, исходный код есть. Исходный код есть. На чем оно написано? Ну, конечно же, на C ⁇ Это хорошо. Так, давайте загрузим движок. Что нам надо сделать? Ну, вот так вот объявить локальную переменную. Physics который требует require модуль physics. Ну, а этот модуль physics, я так понимаю, включает вот этот движок. Ну, давайте вот это сделаем. реланч. И чё? Ну, ничего, движок запущен. Это уже хорошо. Где тут э, симулятор? Э, тут ничего не пишет. Ну, и нам, нам и не надо. Мы, в принципе, и так знаем, что все хорошо. Так, дальше, дальше нам нужно добавить, <coughs> добавить платформу, да, указать, то есть добавить в этот движок <coughs> объект платформу, вот, платформа, да, наша, которая внизу, и, я так понимаю, мы указываем, что она статична, то есть к ней, я так понимаю, не надо применять, ну, физические эти законы, вот. Ну, насколько я понимаю, я как бы тут не читаю, это я так догадываюсь, поэтому, поэтому. Дальше, теперь, теперь, теперь, теперь. Нам надо добавить шарик в этот движок, да, чтобы шарик... Тоже был в движке А соответственно если в движке Есть объекты какие то то там уже идут Просчеты их столкновения я так понимаю и, Ну и куча всего Ну в зависимости от того что движок делает <къех> Ну и здесь мы добавляем Как э, Я куда то клацнул Шарик наш как динамический объект Его радиус 50 А баунс Что то такое баунс А баунс у него 0.3 Не помню как переводится так, так, давайте. Реланч. бубух, Круто. Круто. Ну, чуть-чуть наехал. Чуть-чуть наехал на этот. Ну, я думаю, если мы радиус изменим на 60. Вот. Бэмс, бэмс, бэмс. То не очень красиво. Давайте 55. Баунс. <клёх> Что такое баунс? О, самое оно, угадал. А если мы баунс сделаем а, 0,9, что будет? А, это типа вот этот коэффициент, я понял. Ну, упругости может быть. Короче, да. 3. Ну, <coughs> блин, круто на самом деле. Будет время, если будет, то может нам будет, конечно же, что-то простенькое сделать. Какие-то танчики, может быть. Или, или, или, или... Вот Angry Birds неплохо ложится, конечно. Ну, написать сам Angry Birds быстро, конечно же, не получится, но... Но, тем не менее. Короче, динамик. Мы сказали, что наш шарик является динамическим объектом. Значит, он может падать, с чем-то сталкиваться. Ну, короче, к нему применяются законы физики. В Платформе законы физики не применяются, поэтому она статическая. Шарик, мы указали радиус, этот радиус нужен для определения столкновений. Соответственно, кто уже смотрел какие-то мои, о чем он прыгает постоянно, видосики, тот знает, что для определения столкновений проще всего, когда объект ну, неким чем-то обернут. В данном случае здесь обернуто к прямоугольникам, а здесь просто непосредственно круг, чтобы определить столкновение. Потому что если бы определять столкновение, непосредственно брать вот этот контур этого шарика, это довольно-таки сложная задача. то есть Сложная и трудоемкая. Поэтому проще любой объект взять в некий невидимый круг. Либо в прямоугольник, либо ну, многоугольник. И определить столкновения. Вот. Поэтому мы здесь указали радиус. Ну а это коэффициент. да, как, Некий коэффициент упругости, наверное. Типа написано, если 0, то никакой упругости не будет. И, соответственно, он отпрыгивать не будет. Он просто упадет, бух, и все. Ну и как бы никакой физики не будет. Вот. А 0,3 уже мы видим какую-то физику. Дальше. функции ну кстати у меня есть видосы по немного по ло, ну как поло по, ло, по э, я там э, project Zomboid играл ну или играю э, и читаю там книгу совершенный код и вот у меня есть пару видосов уже было по созданию э, этих блин, модов вот а моды пишутся тоже на луа. Поэтому там тоже используется луа. Project Zomboid. И я уже немного с этим луа. Немного, совсем немного знаком. Короче, говорят, давайте создадим нашу первую функцию. Ну давайте создадим, что она будет делать. Давайте вот тут где-то напишем ее. Дальше. дальше давайте типа push. пуш push. чё за push? Не, ну я так понимаю это типа когда нажимаем но ну, попадаем на наш шарик а если мы попадаем то э, какой-нибудь э, линейный импульс э, при, э, придаем нашему объекту было баллон это наш не уже объекта да? соответственно мы будем применять к нему какой-то импульс э, ну этом это это короче разберемся Функцию добавили. Что нужно сделать дальше? Во! Э -э, дальше. Так, а ну-ка, давайте посмотрим, что она пишет. То есть, типа, хорошая такая команда. Э -э, когда мы применяем ее к динамическим физическим объектам, то, э -э, как бы, э -э, ну, толкаем, получается, толкаем объект в каком-нибудь э, любом направлении. Параметры, которые передаются, говорят нам, говорят физическому движку, как сильно толкнуть этот объект. То есть горизонтально или вертикально. Ну, здесь, я так понимаю, это x и y, не, я не понимаю. Что такое минус... Первый параметр. Ноль, первые два параметра 0 и минус 0,75. Указывает нам направление, да, форсирование, да, то есть первое число это горизонтальная плоскость или x ось, а второе вертикальное, да. Короче, блин, проще всего разобраться вот здесь. Так, давайте, что нам надо сделать? Одна функции Push Bellon недостаточно. Нам надо, нам надо добавить, добавить событие. И событие какое? Есть какое-то событие Tap. Я так понимаю, это стандартное событие, ну, непосредственно в движке Tap. Tap это подразумевается, когда мы тапаем ну по, по экрану, да, там пальцем кликаем. Вот. Это обычно такое Tap называется. И, соответственно, если будет тап, то мы вызываем функцию push bell. Ну ладно, давайте посмотрим, что будет. Вот я тапнул. Опа, смотрите. Я нажимаю и, и форсируем на минус 75 по y. А, я понял. Вот я клацаю и он поднимается. Бэм-бэм-бэм-бэм, вон я, я нажимаю. Ну, кстати, уже в принципе с 200 долларов приложение выросло, я бы сказал, до 300. Куда-то он улетел. То есть, я вот несколько раз клацаю и, соответственно, задаю ему, ему импульс. Импульс именно а, но, минус 0.75. А, а если я вот здесь а, минус напишу. То что будет, а? Что будет, что будет? Опа! А, я понял. <с> <с> Это куда мы как бы задаем. Ну, в данном случае мы, Y у нас вниз идет и вверх. Соответ. Нет координаты дайте сюда вот у нас y минус y плюс минус это значит направление туда да, вверх дальше если бы мы сейчас x указали минус ну давайте укажем к примеру минус 0,5 то соответственно у нас вверх и влево будет наш шарик улетать вот да улетел ладно а вот это это та точка на объекте к которой как бы прикладывается сила как вы увидели ну, у нас центр масс я так понимаю ну, в центре да вот здесь есть соответственно когда я сделал x минус ну давайте 5 сделать да, то эта сила прикладется вот возьмем центр я так понимаю. И минус 5 пикселей. И вот к этому. Вот. Приклали силу к центру масс. Соответственно, левее от центра масс была приложена сила. И наш шарик вот так вот закрутился. Ну по, по хорошему, когда он упал, он не должен крутиться. Но это все моделирование не так просто. поэтому. Но тем не менее он крутится. Если Давайте прикладем силу относительно у. Минус 5. Что будет? А, он, по идее, будет в другую сторону крутиться, и мы не... У... Ну, если бы это 3D было бы, то мы бы увидели, по идее. Вот. Понятно. Если мы сделаем минус 20, то вот это минус 20 будет подальше от центра. Соответственно, крутиться он будет еще сильнее. Ну, надеюсь, вы поняли, да? И что, он сильнее крутится? Короче, не знаю. Так, ладно, это понятно. Но по поводу вот этих вот функций, вот этого всего, я думаю, в SDK, в документации все написано. Так, что нам симулятор говорит? Хочешь что-то он говорит, ничего не говорит. Хорошо, а давайте я попробую сделать вот так вот. Ух ты, блин, что-то написало. Ничего не написал. Надо где-то, наверное, включить э, вот этот... Мы же подключили модуль корона. И где-то он, по идее, должен включаться. Но мы же его установили. Debug Extensions. Корона. Disable. Значит, он енабли. А если он енабле, то чем мне... Э, так, используйте... Не. Если он енабле, то почему он не не хочет под, а ну -ка, подсказать по функциям? А Ну-ка, баллон. Ну, баллон есть, но это, это просто фишки с, с, с, с обычного редактора. Ладно, принт. Почему он мне не хочет подсказать по поводу принта? Hello напишем. Напишем hello и попробуем. Во, дебажимся. Видите, hello и я тут нажимаю, и оно там тин, тин, тин, тин, тин. Вот так мы дебажимся. Есть. Но, но почему это extension, если оно ена, то то я не вижу, что оно Янаблия. You Сетинкс. Know, Странно. И что оно мне дает? <coughs> Неофициально. Понятное дело. Сейчас где-то вирусы уже залезли. Атакуют. Ладно, короче, понятно. Точку запятой поставил. В ло можно ставить точку запятой, можно и не ставить. Я ее ставлю, когда сам пишу, когда не, это не копипаст. Почему я ставлю, а, ну и такие комментарии, а потому что это как в свифте, там тоже можно не ставить, а потом ты переключаешься на C++ или еще куда-то, где-то точку забыл, ну, получается проблемы. Поэтому лучше однообразно как-то как работать. Так, и что у нас тут в результате? В результате мы создали приложение, которое тянет примерно на, пусть 300, да. На 300 остановимся. На 300 остановимся. И мы можем э, тапать, ну, говоря простым языком, кликать, нажимать на нашем, по, по нашему шарику и, и, и, и, и, и заставлять его летать. Чё еще? Чё еще? Экстра кредит. Ну, давайте, что у нас? О, тап-каунт. Давайте подсчитаем количество э, нажатий. Ну, для этого давайте добавим еще вот локальную переменную. TabCount равно 0. А здесь, я так понимаю, TabCount равно TabCount плюс 1. Так или не так? Дальше добавим текст. Текст добавим э -э -э где-то вот... <oko servicio> вот здесь вот он, 0 ну, что тут то, что мы будем писать оно сразу конвертируется в текст дальше координаты x, y, фонд и размер нет, а, системный фонд и его размер давайте поставим размер 60 для слепых а по y давайте 30 вот. вот, вот так, ноль, да? Теперь, подожди-ка, а что оно не у, у, увеличивается? Вот я, я же попадаю, где-то я втыканул. Set Fill Color, да? Можно залить. Кстати, если вы заметили, к, когда мы к объектам обращаемся, то мы не через точечку, а через двоеточие. То есть у объекта вызываем, для объекта вызываем такую вот функцию. Вот. А тут, кстати, через точечку. А тут через две точечки. А, две точечки, это, по-моему, для... Короче, я не помню, ладно. Fill, set fill color. Почему set fill color нету? 0, 0, 0 должно быть черное. А-а-а. то я увеличил. Тпкаунт. Но тап текст я не изменил. Для того, чтобы изменить тап текст, нужно изменить топ текст. Логично? Логично. Вот. Давайте перезапустим. 1, 2, 3, 4. 5, 6 круто круто ну наверное где-то гравитацию еще можно поставить так и чё и чё у нас тут вот в целом то что по уроку да описаны функции которые использовались ну и все такое сохраните свой мой залейте на app store и начинайте косить бабло если у вас получится, было бы неплохо, если бы вы мне часть бабла перечислили. Потому что я же вам помог. помог. Ну да ладно, я думаю на сегодня все. Ну то есть это в целом такой обзорчик, как вы видите, он не, особо, не отличается особо, особой серьезностью. Но в целом, общее представление, я думаю, вы уже получили о короне. Ссылочки на сообщество будут в описании к видео. Я думаю, я еще сделаю пару видосов пару видосов сделаю, ну или залайкайте. если делать еще пару видосов, чтобы вы сами вот вот здесь не колупались и не читались, да, просмотрели видос и в целом прикинули, да, как легко добавлять физику, как легко добавлять, ну, к примеру, вот здесь, я так понимаю, мы будем стрелять, ну, насколько это легко, то есть, если Хотите следующих видео, то пролайкайте, да, там, или напишите просто комментарий, давай следующее, ну, чтобы я знал, да, чтобы, чтобы, что, потому что со временем напряг, совсем, короче, напряг в этой жизни. А, вот, соответственно, если вам лень качать и вы хотите посмотреть, что будет дальше, насколько легко или насколько сложно все это добавлять, то пишите и лайкайте. Давайте еще следующий урок, чаптер 3, чаптер 3, я так понимаю, доделаем, доделываем, доделываем чаптер 2. Чаптер 4. Какие-то сцены. Star Explorer. Какие-то сцены. Chapter 5. Еще что-то непонятное. Chapter 6. Ну, это как раз вот для тех, кому лень вот это все читать, то, наверное, будет проще посмотреть вот такие видео. Chapter 7. Sound and Music. Деплоймент Это непосредственно процесс заливки. Ну, создание уже продакшен, так сказать, версии. да, И деплой куда-то. Паблишер. Ну, для паблишера же там же надо какие-то лицензии, какие-то свои эти. ID. ID. Ну, да ладно, короче. Еще раз, всем спасибо за внимание, то есть, если хотите следующих видео, вот так вот, то, то пишите или лайкайте. Ну, а на сегодня все. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока!